На армейских играх 2020 в России предотвращена в очередной раз провокация Армении против Азербайджана. Любит Армения устраивать всякого рода провокации. Как передает Дей Ас, на выставке, организованной в Доме дружбы, в рамках игр «Танковый биатлон», проводимых на полигоне Алабина, Армения попыталась представить на своем стенде древние азербайджанские музыкальные инструменты «САС» и «ТАР», как армянские музыкальные инструменты. В результате мер, принятых Министерством обороны Азербайджана, армянской стороне пришлось удалить со своего стенда азербайджанские музыкальные инструменты. Кроме того, на стенде Армении демонстрируется фотофашиста фашиста Гаригин Энжде, который был в свое время арестован и умер во Владимирской тюрьме. Отметим, что на полигоне Алабина в Московской области состоялось открытие международных армейских игр. Игры продлятся до 5 сентября, в них участвуют и азербайджанские танкисты.